Всем привет дорогие друзья, с вами Антон Белюк и сегодня я представлю вам очередную достойнейшую вакансию от одного из лучших агентств по трудоустройству в Польше агентство Проект Плюс. Сегодня я прорекламирую для вас работу на логистическом складе книг в Польше, работу с очень хорошей оплатой труда, поэтому если вы заинтересованы в достойной работе в Польше и только в легальном и официальном трудоустройстве, значит это видео для вас. Поэтому устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Сейчас на своих экранах вы будете видеть условия труда с данной работы, а за кадром я буду засчитывать вам описание этой вакансии. Внимание на экраны! Работа в Польше от Проект Плюс. Работа на большом автоматизированном логистическом складе книг. Требуются мужчины, женщины, а также семейные пары. Место работы город Стрыков. Это в 20 километрах от Лодзи. Требуются работники в хорошей форме от 18 до 50 лет. Договор умовозлицения. Работа сдельная на аккорд. Минимальная ставка 11 злотых в час чистыми. Возможно гарантированно вырабатывать до 30 злотых в час чистыми в зависимости от объема выполненных работ. Внимание! Рекорд выплат был у женщины с Украины и составлял 9,5 тысяч злотых брутто в месяц, что составляет около 7 тысяч злотых чистыми. В среднем обычные работники уже с первого месяца получают от 3000 до 5000 злотых. Проживание предоставляет работодатель в первом месяце оплата пополам с работником и составляет 200 злотых, которые вычитаются у вас с зарплаты, а в последующих месяцах уже сами оплачиваете полностью жилье, стоимость составляет 450 злотых соответственно, в месяц. График работы с 7.00 до 15.00. 10:00 из 15:00 до 23:00, то есть две смены. Можно по желанию вырабатывать большее количество часов, вплоть до 12 часов, а иногда даже и выше. Обязанности: комплектация заказов, выкладывание товаров на полки, перерасчет и упаковка товара. Желающим делаем карту побыту или воеводское разрешение на работу. если у вас возникли какие-то вопросы по данной вакансии то смело задавайте их обратившись по номерам телефонов которые уже появились прямо вот здесь на вашем экране там вайбер ватсап пишите мне в любое время и я обязательно вам отвечу э, в будние дни в рабочее время также хочу сказать что вакансий в польше очень много которые предоставляет агентство проект плюс с полными списками работ вы можете ознакомиться пройдя по ссылочкам которые в описании к этому видео также есть и другие очень хорошие хорошие работы на складах и не только, работы как для специалистов, так и для людей без специальности. Поэтому э, не тяните, обращайтесь, пишите побольше комментариев под этим видео. Если вам понравился данный видеоролик, ставьте под ним лайки, поделитесь э, ссылками на это видео с друзьями, подписывайтесь на этот канал. Ну а с вами был Антон Белюк, на связи из Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!